Дальше шунгит, хотите притянуть в вашу жизнь что-либо, но я бы использовал вот так, шунгит это ж камень магнитный. Я считаю, что если человек сделал вам какую-то гадость или сделал плохо, или там денег должен, то человек должен иметь вот такие шунгитовые четки. Читайте, читайте мантру какую-нибудь, там «Оммани подмыхум» или он «Омбурбувас вахататься витурваринем» или там «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно». И представляете там лицо того человека, который вам должен. И после того, когда почитаете вот так на каждую четочку вслух, отложите их, больше их в течение дня не трогайте, они свою работу будут делать, а человек с той стороны будет обязательно страдать от того, что он не может выплатить вам по счетам.